Работал в поле, удобрения раздавал, А потом на этом поле семена цветов сажал. Зимник поливал. Просто очень интерес, просто дико интерес Расскажи скорее нам Я весь день провел в дороге Был на ферме, а потом Я в сахоз привез цистерну с очень вкусным молоком С очень вкусным молоком Ду катался, снег с дороги убирал, чтобы мой совхоз любимый чистым и красивым стал, чистым и красивым стал.